В этом ролике ты узнаешь о новом разделе анкеты на панели MyLead. Я покажу, как это работает и расскажу, как ты можешь на этом заработать. После входа в свой профиль в панели випмастера перейди на вкладку «Анкеты» с левой стороны. Прямая ссылка на выкладку будет в описании к видео. Прежде чем приступить к заполнению анкет, необходимо прочитать и принять условия. Будь на 100% честен, отвечая на вопросы, потому что только правдивые ответы принесут тебе деньги. Говоря правду, ты завоюешь доверие среди исследовательских компаний. В результате со временем ты будешь получать больше опросов с лучшей оплатой. Опросы содержат вопросы-ловушки, которые предназначены для проверки качества ответов, которые ты даешь. Если такие вопросы выявят, что ты отвечаешь неправду, тебе не заплатят. Любые попытки мошенничества запрещены, включая использование VPN, изменение геолокации и другие действия, направленные на получение доступа к большему количеству опросов. Имей в виду, что для некоторых опросов может потребоваться дополнительная проверка от исследователя. Это означает, что ты не получишь оплату за их выполнение сразу. Перед тобой появится список доступных опросов на абсолютно разные темы. Вопросы в них могут быть как закрытыми, так и открытыми. Проходя опросы, ты будешь получать средства, которые дополнительно пополнят твой баланс молитвы. Они будут добавлены на твой аккаунт сразу после завершения опроса. Первые опросы могут быть тестовыми. Ты можешь не получить никакого вознаграждения за их выполнение. Их цель сопоставить тебя с конкретным профилем респондента. Также может случиться так, что ты не подойдешь под целевую группу, определенную создателем опроса. Не расстраивайся. Возможно, следующая исследовательская компания будет искать таких, как ты. В колонках, помимо названия опроса, ты увидишь информацию о том, сколько времени может занять прохождение того или иного опроса и сколько ты можешь за это заработать. Люди, заполнившие опросы, могут оценивать их. В одном из столбцов ты увидишь оценку, выставленную пользователями в виде среднего значения. Возьмем, к примеру, этот опрос. Опросы могут потребовать твоего согласия, чтобы с тобой связались и отправили маркетинговую информацию от третьих лиц. При вводе своего возраста используй полное количество лет. Я заполняю все данные и начинаю отвечать на вопросы. На видео ты видишь это в ускоренном темпе. Если ты по какой-либо причине прекратишь проходить опрос не закрывай окно браузера, и ты всегда сможешь вернуться к нему. Ты также можешь проходить опросы с помощью мобильных устройств, но мы рекомендуем использовать настольный компьютер. Готово. Мы ответили на все вопросы и отправили анкету. Полученные мной средства отображаются на панели инструментов, как принятое средство, а на вкладке «Статистика», как компания под названием «Опрос». Ты можешь пройти все опросы, которые есть в списке. Помни, их заполнение не является обязательным и зависит только от тебя. Как я уже говорила, со временем их станет больше. Если у тебя есть какие-либо вопросы, загляни в FIQ прямо во вкладке или свяжись с нашей службой поддержки в панели MyLead. На этом все. До встречи в следующих видео.